Здравствуйте дорогие друзья, сегодня у нас на разборе 35 вариант из сборника Ященко УГШНО 2022 года. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлесон. Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. Есть теплица, первое что нужно понимать, теплица длиной 6 метров, сразу себе подписали. Дальше металлические дуги в форме полуокружности длиной 5 метров, тоже себе записали. Требуется купить пленку для передней и задней стенок теплицы. В передней планируется вход, показанный на рисунке прямоугольником. Так, О и C делят отрезки отрезок АД на 4 равных части, то есть вот эти все четыре между собой равны. Так, внутри планируется сделать три грядки по длине теплицы, одну центральную широкую, две узкие. То есть давайте сразу вид сверху на теплицу нарисуем. То есть, вот это так выглядит. Здесь АД на всякий случай. Соответственно, середина, середина, середина. То есть, БОЦ. Здесь 6 метров. Ну и вот у вас какая-то есть центральная широкая грядка. И по бокам узкие. Соответственно, раз, два, три они у нас ограждены дорожками шириной 60 сантиметров то есть вот здесь 60 и вот здесь 60 сантиметров при этом дорожки у нас укладываются плиткой 20 на 20 сантиметров то есть учитываем что плиточка идет 20 сантиметров на 20 все в принципе всю основную информацию мы выудили. Какое наименьшее количество дуг можно заказать, чтобы расстояние между дугами было не более 70 сантиметров? Вот смотрите, вот у нас два сектора, при этом дуг будет 3. То есть количество секторов, которые делят у нас дуги, будет всегда на один меньше, чем количество дуг. Поэтому если мы за n возьмем количество секторов, то мы можем написать, что n умножить на 70 должно быть больше либо равно, чем 600. Ну и, соответственно, решаем, больше либо равно, чем 600 делить на 70. Отсюда получается, что n больше либо равно, чем 8,4 седьмых. Значит, n у нас 9 штучек должно быть. Вот. При этом n это количество наших секторов. Ну а в таком случае количество дуг минимальное у нас должно быть 10 штучек понятно что мы можем и 100 взять штучек просто у вас тогда размерность до 70 никак не дойдет Мы 7 сбрали как максимально возможно вот в принципе ответ на первое теперь второе сколько упаковок плитки надо купить для дорожек между грядками если продается по 8 штук для начала найдем площадь дорожек что у нас вот у нас дорожка 60 сантиметров фактически на 600 сантиметров Поэтому мы 60 умножаем на 600. Это площадь дорожки. Дорожки 2. То есть вот эту суммарную площадь надо заложить плиткой. Мы делим на площадь одной плитки. То есть получаем количество плиток. Если бы мы результат поделили бы еще на 8, то есть на количество плитки в одной упаковке, мы получили количество упаковок. Дробь делится на число, соответственно, число уходит в знаменатель. То есть 8 сюда уйдет. Ну а дальше сокращаем. Там, 3, 30, 4. 2,15. Получается 45 вторых. Что в свою очередь дает с половиной ну Естественно, такое количество мы не копим. Мы округлим до большего. То есть 23. Найдите ширину входа в теплицу. Ответ дайте в метрах с точностью до десятых. Что тут нужно понимать? Вот у нас с вами есть полуокружность. Она пятиметровая была. Соответственно, если мы вот достроим полностью... До круга мы получаем длину окружности 10 метров. При этом, вот это фактически диаметр окружности. А длина окружности находится по формуле d на π, то есть диаметр на π. И будет 10. То есть диаметр в таком случае 10 на 3,14. Потому что π это примерно 3,14. То есть это примерно 3,18 метра. Нам необходимо так... Найдите входа в теплицу. Теперь давайте рассуждать дальше. Вот у вас середина, делится еще раз на середину. То есть, в таком случае мы можем что сказать? Что вот это четверть от диаметра. Но здесь же тоже будет четверть. То есть, как, какие у нас там буковки-то получались? А, Б, О, С. Давайте отметим А, Б, О, С, Д. То есть, нам надо BC. И он состоит из двух четвертей от диаметра. То есть, фактически он составляет половину от диаметра. То есть, это будет 1,59 метра. А нам необходимо округлить до десятых. Ну, соответственно, при округлении получаем 1,6 метра. А найдите ширину центральной грядки, если она в два раза больше ширины узкой грядки. Хорошо. Что получается? Мы берем, возвращаемся. Давайте вот здесь ширину берем за x. Х. Это тогда x на 2 ширина, и это x на 2. Что мы можем написать? Мы можем написать, что x на 2 плюс x, плюс x на 2 это ширина наших грядок, плюс 2 дорожки, то есть 1,2 метра. И это в совокупности у нас с вами дает, ну в принципе, 3,2, давайте посчитаем. Тогда 2x равно 2, x равно 1. То есть ширина нашей центральной грядки будет 1 метр. Но надо в сантиметрах дать, соответственно, в сантиметрах это будет 100 сантиметров. Знак приближенного равенства пишу, потому что мы, в принципе, везде округлялись, с учетом того, что до десятых это, в принципе, нормально возможно. Давайте посмотрим дальше, сколько процентов составляет площадь отведенной под грядки от площади всего участка отведенного под теплицу. Что тут нужно понимать? Вот у нас площадь, она вычисляется длина на ширину. Ширина, что у грядок, что у теплицы одинакова. То есть фактически площади относятся так же, как и длины. Поэтому у нас с вами длина всех грядок это 2х. То есть, х это 100 сантиметров или 1 метр, то есть, давайте в метрах. То есть, это 1 на 2, это 2 метра. Длина же всей, получается, теплицы 3,2 метра. Ну, только метра не будем писать. То есть, вот отношения фактически длинных, ну и по совместительству отношений их площадей. Ну, а раз нам надо узнать, какую площадь составляет, точнее, процент под грядки, ну, соответственно, просто умножаем на 100 и считаем, в данном случае будет примерно 62,5%, но надо округлить до целых, то есть это 63%. Записали. Вот такое вот решение. Дальше необходимо найти значение выражения. Ну, просто считаем. 4,7 минус 6,8 это минус 2,1 на 1,4. На 10 числитель и знаменатель умножим. На 7 сократим. Минус 3 вторых это минус 1,5. Дальше. Какое из чисел изображено у нас напрямую? Ну что мы можем сказать? 2 13 если 2 поделить на 13 столбиком, это приблизительно 0,15. Как раз попадает от 0,1 до 0,2. А вот это число, оно уже больше, чем 0,5, потому что половина 13 это 6,5, а у вас семерка делится. Ну, естественно, дальше все больше. Понятно, что это будет первое число. Дальше, найдите значение выражения. То есть, раскроем скобки, просто умножив. Получается 32 умножить на 2 под корнем, минус 2 умножить на 2. 32 на 2 это 64. Корень из 64 8. Ну, а корень из 4 2. То есть, получается у нас с вами 6. Дальше решите уравнение. То есть перенесем все в левую часть. У нас получается обычное квадратное уравнение. Сумма корней это пятерка, произведение минус 14. 14 вообще дает 2 на 7. И как раз вот если мы возьмем, так как минус 14, одно из них 7, второе минус 2, как раз в сумме они дают 5. То есть, первый корень получается 7, второй корень равен минус 2. Кому сложно терминами в считайте дискриминантом, не парьтесь. Больше из корней будет 7. На семинар приехали 5 ученых из Норвегии, 6 из России, 9 из Испании. В текущих условиях из России будет 0. Так, каждый ученый подготовил один доклад. Порядок докладов определяется случайным образом. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад из России. Да без разницы, восьмым, десятым, сотым. Ну, сотым, конечно, не может. Для этого количество ученых из России мы делим на общее количество. Ну, а всего их там 5, до да 6, до да 9, 20 человеков. Ну, 6 делить на 20, это 0,3. Записали. Что дальше? Установите соответствие между форм. Ну, тут вообще все легко и просто. Под номером 1 это обратная пропорциональность. То есть, у вас должно быть деление на х. Есть, есть. Под пунктом B. Это прямая, то есть, это КХ плюс b, то есть что-то на Х умноженное минус число. Это под номером В. Третье, это парабола, должен быть Х в квадрате. Это А. Ну и все, в принципе, получается 3, 1, 2. То есть, даже особо париться не надо. Дальше есть формула вычисления кинетической энергии. Надо узнать а, кинетическую энергию, если В дано, М дано. Ну, просто подставляем 9 на 4 в квадрате. То есть 4 на 4 и делить на 2. Сократили, получили 9 на 8, это 72. Записали 72. В 13-м надо указать неравенство, которое не имеет решения. В чем смысл? Во всех случаях у вас парабола. Если дискриминант у вас будет отрицательный, то у вас нет пересечения с осью о То есть фактически нет нулей, то есть нет никаких чередований знаков на прямой. Но при этом, то есть на графике это будет выглядеть так. Так как у вас коэффициент при x квадрате положительный, парабола будет выглядеть вот таким образом. То есть она вся будет над осью ОХ. То есть все значения, которые получаются, будут положительные. Поэтому вот, например, вот здесь и вот здесь дискриминант отрицательный. Но здесь рассматривается больше нуля, и решением было бы R, то есть любое число. Потому что при любом числе всегда будет больше нуля, то есть парабола над осью o x. А вот здесь как раз решения не было, потому что нет части параболы, которая располагается под осью x, то есть принимает отрицательные значения по У. Поэтому второй ответ правильный. Давайте дальше. В 12.00 часы сломались, каждый следующий час отставали на одно и то же количество минут. В 22.00 отставали на полчасика. Надо узнать через 15 часов отставания. Что мы с вами можем сделать? Вот у нас полчаса это 30 минут. Мы делим 30 минут на разность 22 минус 12, то есть на 10 часов. То есть у вас фактически отставание 3 минуты в час. Ну и соответственно через 15 часов это будет 3 умножить на 15, на целых 45 минут будет отставание. Записали. Дальше синус острого угла треугольника корень из 7 на 4 найдите косинус. Для того, чтобы найти косинус, достаточно вспомнить основное тригометрическое тождество. Ну и преобразовать его. То есть Вот такая вот просто формула. Просто запомните. Но подставляем. Не забываем, что синус в квадрате. То есть получается 1 минус 7 шестнадцатых. Это будет 9 шестнадцатых. Или 3 четвертых. Что в свою очередь дает 0,75. Вообще там, конечно, косинус должен быть с плюс-минус. Но так как у нас в прямоугольном треугольнике острые углы и все, то косинус не может, как и синус, быть отрицательным. Хорошо. Да. Для... так-то, -так, Глянем, глянем. Да, все верно, глянем. Глянем дальше. Что там в шестнадцатом? У нас четырехугольник ABCD вписан в окружность. Угол А. А, Б, Д, 37, то есть вот он угол А, Б, Д, он опирается на дугу А, Д. Если он 37, то дуга в два раза больше, потому что вписаны в два раза меньше дуги. То есть 37 на 2 это 74. Угол С, А, Д, то есть это вот этот уголочек, он опирается на дугу С, Д. Так, угол 58, то есть дуга 116 H. Ну а надо найти А, Б, С, он как раз опирается на вот эту суммарную Дугу, которая в совокупности 190. Ну, а он, понятно, в два раза меньше, так как вписанный в два раза меньше дуги, на которую он опирается. То есть, 190 делим на 2, будет 95. Записали. Дальше. Найдите площадь ромбы, если его диагонали 21,6. Дело в том, что одна из формул площадей ромба, это половина произведения диагоналей. То есть, сокращаем 21 на 3, 63. Записали. Дальше дана клетчатая бумага размерность клетки 1 на 1 на 1 длину средней линии параллельная АБ. АБ у вас полтора. Средняя линия параллельная стороне. Она равна половине от этой стороны. Молодец, полтора, конечно. Давайте вернемся. Полтора, я уже ответ сказал. Она 3, но, ну а соответственно, средняя линия там какая-нибудь МН, она будет полтора. Записали полтора. Дальше. Какие следующих утверждений верны? В диагонали трапеции пересекается, делится точкой пресечения пополам. 9. Все диаметры окружности равны между собой. Да, один из углов треугольника всегда не превышает 60. Но в чем смысл? У вас сумма углов треугольника 180 градусов. Если даже они будут все равны, эти углы, они будут по 60 градусов. Это максимум. Но как только один станет больше 60 один станет сразу же меньше. И поэтому всегда будет такое, что один из углов не превышает 60. Это правда. Соответственно, 2 и 3 это наши ответы. Давайте глянем 20. Сократите дробь. Что у нас там в дроби есть? Во-первых, у нас снизу 5 и 2. То есть 50 надо будет представлять через пятерку и двойку. 50 это 25 на 2 или 5 в квадрате на 2. То есть мы получаем 5 в квадрате на 2. Но не забываем, что 50 шло в степени n. Нижние пока не трогаем. Дальше по свойству степеней показатели степени будут перемножаться. То есть 2 умножится на n, ну и 2 в степени просто n. По следующему свойству степени определения у нас показатели степени вычитаются, если степени с одинаковым основанием. То есть будет 5 в степени 2n минус 2n минус 1 на 2 в степени n минус n минус 3. Соответственно, получается 5 в степени 2n минус 2n плюс 1 на 2 в степени n. Вот всегда так расписывайте. Типичная ситуация не поменять знак вот у единицы и тройки. То есть будет 5 в первой. На 2 в 3. Но ну, это 5 на 8, что в результате дает 40. Записали. Дальше у нас первую половину пути. Автомобиль со скоростью 36 км в час. Вторую со скоростью 99 км в час приезжает на дичь среднюю. Что мы сделаем? Пусть у нас S километров это весь путь. Давайте лучше 2 S километров. Тогда время на первой половине пути. Это будет S на 36 часов. На второй половине пути S на 99 часов. А средняя скорость это весь пройденный путь. Делить на все затраченное время. То есть S на 36 плюс S на 99. Получается 2S. Тут что у нас? Тут 4 на 9, тут 11 на 9. То есть получаем мы с вами 15S на 4 на 9 на 11. Будет 4 на 9 на 11 на 2s делить на 15s. Ну, естественно, нужно сократить. 3,5s сократить. И что у нас с вами получается? Получается 12,24 на 11 это 264 делить на 5. Что в свою очередь дает 52,8 км в час. Вот средняя скорость. Дальше. Постройте график функции. Что нужно понимать? У вас модуль. Если подмодульное выражение не просто x, а все, что написано под модулем. ну В данном случае просто x написано, поэтому так. Больше либо равно нулю, то модуль раскрывается не меняя знаки. То есть просто как x. И вы получаете x в квадрате плюс x минус 3x. То есть x в квадрате минус 2x. Если же меньше нуля, то модуль раскроется меняя знак, то есть как минус x. И получаем минус x в квадрате минус 4x. В принципе все. В данном случае вершина параболы это минус b делить на 2 а То есть минус минус 2 делить на 2 это единица. Значит, y нулевое это единица в квадрате минус 2 на 1, минус 1. В данном случае вершинка это минус минус 4 на 2 на минус 1. Вот как аж получается минус 2. Соответственно, y нулевое минус 2 в квадрате так 4. В общем, получается... Что-то подвис яж. Минус 4 плюс 8, то есть 4 будет. Ну и все, рисуем обычные параболы с учетом ограничения. То есть, вот здесь, соответственно, там где x больше либо равно 0, мы рисуем вот эту параболу. Вершинка у нее имеет координату 1, минус 1. Ну а дальше стандартная парабола. То есть, она будет идти вот так вот. Ну а здесь соответственно, там где x меньше нуля будет, вот это уже парабола. У нее вершинка минус 2, 4. При этом веточки направлены вниз. Соответственно тоже рисуем. Вот как-то так она пошла. В принципе дальше. Надо узнать при каких m имеет ровно две общие точки. Прямая y равно m это прямая параллельная оси. OX. ну понятно, что две общие точки вот здесь будет иметь. вот Раз, вот два. Это y равно минус 1. И, соответственно, вот здесь. Это y равно 4. В остальных случаях у вас будет 1 точка, либо 3 точки. То есть мы пишем, что m равно минус 1 и 4. Дальше. Расстояние точки пересечения диагонали ромба до одной из его сторон 18, а одна из диагонали 72. Найдите углы. Давайте нарисуем ромб. Пусть выглядит вот так. Диагонали ромба пересекаются. Здесь А, Б, С, Д пересекаются. Естественно, они под прямым углом. Давайте возьмем вот здесь расстояние. HM. Оно 18. Пусть у нас А, 72. В таком случае по свойству ромба диагональ у нас делится точкой пересечения пополам, а H это будет AC на 2, то есть 36. В таком случае мы что замечаем? Что HM равно получается AH на 2. Значит угол HAM 30 градусов. Так как диагонали в ромбе является бисектрисами углов, то угол А будет 60 градусов, ну и так как кром равен углу С. Ну а тогда угол B равен углу D. Это 180 минус 60, то есть 120. Потому что угол А и угол Б в сумме 180. Вот в принципе все решение до 23 -го. В 24-й средней линии трапеции ABCD с основаниями A D и BC выбрали произвольную точку F. Докажите, что сумма площадей треугольников. BFC и AFD равна половине площади трапеции. Давайте накидаем какую-нибудь трапецию, пусть выглядит так. Здесь А, B, C, D. Средняя линия, пусть будет МН, то есть проходит через середину, параллельно. Выбрали произвольную точку F. Надо доказать, что BFC плюс AFD половина. Что мы сделаем? Мы через точку F проведем высоту H и, например, ну какую-нибудь M. Что можно сказать? Ну, понятно, что средняя линия высоту поделит пополам. То есть доказывается это, в принципе, легко и просто. Вот здесь такую же высоту проведите. У вас треугольник, например, LCN и треугольник NRD, они будут... Равны, потому что CN равно ND, так как середина, угол равен углу, как вертикальный, ну а здесь угол равен углу, как накрест лежащий. Все, по двум углам и стороне, соответственно, треугольники равны. Ну а так как LR и HM это одинаковые, то есть это высота, то делится пополам. То есть HF у нас равно FM. И пусть это будет H на 2, где H это высота нашей трапеции. В таком случае площадь треугольника BCF это 1 вторая BC на H на 2. Площадь треугольника AFD это 1 вторая AD на H на 2. Следовательно площади BCF плюс площадь AFD это будет 1 вторая на H на 2. На BC плюс AD. Или полусумма оснований BC плюс AD делить на 2. На H делить на 2. А вот эта часть это площадь нашей трапеции. То есть это площадь ABCD делить на 2. Вот в принципе у нас все решение. Давайте глянем 25. -е. Треугольники ABC. Так, у нас бисектриса А делит высоту, проведенную из вершины В в отношении 12 к 13. Считая от вершины B, найдите радиус окружности, описанного около треугольника АВС, если BC равно 20. Ну, хорошо, давайте нарисуем окружность. В него впишем треугольник и там дальше дочертим, что у нас с вами есть. Так. Ну, в принципе, вот пусть будет раз, пусть будет 2, пусть будет 3. Вот у нас проведена высота BH. То есть здесь ABC. Биссектриса пошла. Вот она поделила. Здесь пусть будет О, Здесь пусть будет какая-нибудь N. И поделила в отношении 13-12. Ну, все хорошо. Давайте разбираться. Решается достаточно легко и просто. Вот смотрите, если посмотрим на треугольник АБХ. Что в нем получается? В нем БООХ это 13 к 12. Но дело в том, что по свойству бисектрисы, тогда и отношение сторон, а именно АБ к АХ, то есть который образует угол, с которого вышла бисектриса, будет тоже 13 к Следовательно, косинус угла А... Это как раз отношение прилежащего катета, то есть АН, к гипотенузе АВ, 12 к 13. Тогда синус угла А, как единица минус косинус квадрат А, под корнем находится тоже легко. То есть 144,169 это 5,13. Ну а радиус окружности описан около треугольника. Это отношение стороны к двум синусам противолежащего угла в том числе и отношение BC к 2 синус А. То есть мы получаем 20 делить на 10 13. В данном случае будет 26. Вот такое вот быстрое и легкое решение для 25, если знать всего лишь два свойства. То есть теорему синусов. Это что вот радиус находится как сторона к двум синусам прилевающего угла. И свойство B -сектрисы. Вариант разобран, задание разобрано. Если вы досмотрели, вы молодцы. Я благодарен. Не забывайте про лайки и подписки. рассказывать друзьям о канале. До новых встреч, дорогие друзья.